Привет, друзья! В этом видео мы поговорим о типах периода графиков Volume и Delta. Разберем принцип формирования свечей для этих типов графиков, а также рассмотрим, какие настройки параметров мы можем произвести в них. Итак, для того, чтобы изменить стандартный временной вид отображения графика на Volume, в левом верхнем углу открываем меню «Период». И выбираем пункт вручную. Также это окно можно вызвать с помощью контекстного меню. В появившемся окне мы можем установить конечную дату, а также количество дней, нужных нам для загрузки. Выбираем из списка тип графика «Волюм». В поле значения мы должны выставить количество контрактов, после проторговки которого будет строиться новая свеча. То есть, если для примера мы выставим в этом поле значение 700, Каждый новый бар будет появляться после того, как в текущем баре будет проторговано 700 контрактов. Таким образом, мы получаем график с равномерным распределением объема по барам. В периоды высокой активности участников рынка на графике будет прорисовываться больше баров и наоборот. Следует отметить, что значение объемов необходимо изменять относительно ликвидности инструмента. Перейдем к следующему типу «Дельта». Открывается данный график таким же образом, как и предыдущий. Метод построения графика по дельта заключается в том, что каждый бар будет образовываться в случае, если разница между объемом, проторгованным по ASC и бит будет соответствовать выбранному значению. Выставим в поле значение «200». Каждый бар на таком графике формируется только после того, как разница объема покупок и продаж достигнет значения плюс или минус 200, то есть при достижении определенного дисбаланса между покупателями и продавцами. Данный тип графика интересно анализировать в комбинации с различными объемными индикаторами, такими как Big Trades, кластер SEOCH и прочими